всем привет меня зовут ян с вами магазин рок-н-ролл к нам поступили новые интересные экземпляры гитар которых довольно долго не было в продаже и об одной из этих красавиц прямо сейчас я вам расскажу это esp ltd Viper 256 SV. нам частенько приходят музыканты и спрашивают, а есть ли у вас есть PLTD? Ну нет, ну а вот сейчас есть. Среди гитаристов это популярная и узнаваемая марка. Прошу любить и жаловать. Зачем долго ходить? Пройдемся сразу по начинке и спецификации. В принципе здесь все стандартно. Корпус из красного дерева, гриф изготовлен из красного дерева, накладка на гриф печеная ютоба, два хамбакера, тюнематик со стоп-баром, трехпозиционная теребонька, Ручка тона и ручка громкости. Хочу отдельно добавить про гриф. У него очень интересный профиль. Толщина от головы грифа до вклейки совершенно не меняется. Это дает некое удобство при игре. Ну и здесь, конечно, все индивидуально. Накладка грифа инкрустирована флагами. Обрезка башки тоже в виде флага. И гриф, обратите внимание, вклеен. Гитара за такой вкусный ценник выглядит достаточно дорого, и по качеству сборки здесь не придраться, устроит абсолютно любого. Что касаемо звука, на этом инструменте можно играть в принципе все что угодно и любые жанры музыки. Функция отсечки дает нам еще больше возможностей, в отличие от старых моделей. Но стоит отметить, тем кто хочет рубить на ней тяжеляк в пониженном строе, Сразу нужно ставить струны минимум 12.60. Объясню почему. Потому что мензурка у нас здесь коротенькая, всего 24,75, ровно как и на лысполах. полах В целом о его характере, звучании, динамике и тембре говорить очень сложно. Лучше здесь разобраться вам самим. Мне этот инструмент по звуку показался достаточно плотным, ярким, одновременно с хорошей серединой. Но мне не очень заходит мензура. Так как я любитель тяжелой экстремальной музыки, эта мензура показалась мне немного коротковатой для того, чтобы играть в пониженном строе. Но инструмент достаточно хорошо себя показал, даже с этим калибром струн. Обратите внимание на цвет. Это действительно белоснежная гитара. Очень красиво выглядит. Не знаю, как передает вам камера, поэтому приходите и посмотрите сами. Вырез грифа довольно удобный. Скажем так, здесь тоже есть ультрадоступ к нижним ладам. И даже в моей леворукой позиции мне очень удобно на ней играть. Ну, короче, приходите, играйте. И как бы наслаждайтесь. А что еще? Еще больше интересных познавательных роликов смотрите на нашем канале. Подписывайтесь на нас. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик. С вами был Ян и магазин Rock'n'Roll. Всем пока. Всем привет! Меня зовут Ян. С вами Рок-н-ролл. Не то.